Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое короткое видео. Пока я готовил новый выпуск, который планировал опубликовать сегодня вечером, и как ты видишь, для него я открыл целую кучу вкладок, биткоин достиг нового исторического пика 66 66665 долларов прямо сейчас. И как мы видим, цена биткоина почти достигла нашей следующей цели около тысяч долларов. Мы говорили, что при закреплении выше этой средней линии, цена биткоина должна следовать к следующей линии. По аналогии с предыдущими циклами, как, например, вот здесь или вот здесь. Мы об этом говорили. Также на это указывает наша фигура, о которой мы говорили, 1, 2, 3 разворот. Именно, бычья ее форма где целью движения цены должна быть высота от середины этой поддержки до линии прорыва. Как мы видим, это и происходит. Поэтому наша цель в районе 70 тысяч долларов все еще актуальна. И эту цель биткоин может достичь прямо сегодня вечером, пока я буду делать длинный выпуск. Поэтому, скорее всего, пока я его буду делать, некоторая информация в нем будет уже не актуальна. Также такие биткоин-скептики, как мистер Вейл, vale, который все это время, рассказывал про то что биткоин будет только падать и мы находимся в состоянии отскока дохлой кошки сегодня наконец признал свое поражение он сказал что это уже не похоже на отскок дохлой кошки это отскок дохлых китов похоже говорит он мы находимся возле массивного прорыва цены который будет очень очень захватывающим что вообще происходит почему даже биткоин скептики начинают переобуваться я не знаю кроме этого огромные звезды у которых более 20 миллионов подписчиков в Твиттере, вдруг внезапно начинают рекламировать биткоин. Она говорит, что тебе не обязательно покупать целый биткоин, ты можешь купить биткоин на 5 долларов. И это она опубликовала 23 часа у себя в Твиттере, где 20 миллионов подписчиков. Огромная реклама для биткоина, не так ли? Ну и наконец, как мы видим, шортисты начинают жестко ликвидироваться. Посмотри, какая огромная свеча за последний час. Вот столько шортистов было ликвидировано на биткоине. Я даже не знаю, кто вообще после вот этого закрепления может шортить биткоин. Через два часа увидимся в большом выпуске. Я предупредил, что биткоин может вырасти до 70 тысяч долларов уже до того момента, когда я загружу следующее новое видео. Это то, о чем мы будем сегодня говорить. Сегодня вообще много о чем поговорим, немножко позже. Это видео я загружаю, потому что биткоин достиг нового исторического пика и следует буквально все нашим моделям мы уже давно говорили еще тогда когда мы где-то были вот здесь что при закреплении выше этой средней линии цена биткоина будет взрываться и будет взрываться жестко по аналогии с 2013 годом где мы закрепились выше этой средней линии и получили вот такие огромные свечи выросли буквально на 500% за какие-то 5 недель. Если с момента этого закрепления мы вырастем на еще 500%, цена биткоина улетает просто в небеса. Но это, конечно, совсем уже что-то из ряда вон выходящее. Я думаю, что мы приблизительно до этих отметок должны расти. На этом все. Это было короткое видео. С поздравлением всех с новым историческим хая биткоина. И увидимся в новых видео. Совсем скоро, через два часа.